Страдания Никто не хочет страдать, но мы носим у себя внутри семена страданий. Вся суть работы над собой в том, чтобы сжечь эти семена. Само их сожжение может причинить некоторые страдания, но это страдание ничтожно в сравнении с целой жизнью, прожитой несчастливым. Как только семена страдания будут разрушены, вся ваша жизнь станет жизнью радости. Но если вы просто избегаете страдания, избегаете сталкиваться со страданием, которое у вас внутри, вы тем самым готовите почву для того, чтобы оставаться полным страдания всю жизнь. Когда раны, которые вы несете внутри, выходят наружу, они начинают заживать. Но я знаю, когда вы ранены, вы не хотите, чтобы кто-то касался раны. Вы не хотите даже знать, что эта рана у вас есть. Вам хочется ее скрыть. Но если вы ее скроете, от этого она не заживет. Она должна быть открыта лучем солнца, ветру. Поначалу, может быть, будет больно. Когда она заживет, вы поймете, нет другого способа ее исцелить. Она должна быть вынесена в сознание. Само вынесение ее в сознание составляет процесс исцеления.